Вы рассказываете о методе с лампочкой, но после применения не получается забыть о человеке и вновь одолевают страдания по нему. Подскажите, пожалуйста, как правильно нужно делать. Никак человек не может убрать у себя привязанность от другого человека. В этот момент человек должен выполнять практику, которую я даю на семинаре, который называется «Убирание зла и проклятий». Или, или читать код от блуда, или второе – Выводите из себя змею, которая выпадает из половых органов и раздавливать ее либо есть третий момент в этот он должен просто отвлекаться тот момент когда человек или он думает о человеке он в этот момент должен начать проговаривать себе все что видит вокруг себя также я хочу вам сказать что очень сложно живется тому человеку который ничем не занят если человек ничем не занят его страдания вырастают займите себя чем-либо делайте так чтобы вы были заняты 24 часа в сутки если 24 часа в сутки вы заняты, поверьте, вам будет просто некогда чем-то другим заниматься. Начните уборку, начните э, что-то делать. Труден день для, до вечера, если делать нечего. Там, начните за кем-то ухаживать, начните физкультурой заниматься, танцевать. Начните заниматься, раз, распределите ваш день, чтобы у вас не было свободной минуты. Это все отвлекает. Какие методы с лампочкой, такая чепуха. Можно ли эзотерически повлиять урожайность? Ученик платной первой ступени, как от этого напрямую зависит мое выживание? Возьмите соль, возьмите сахар, вернее, возьмите сахар и идите на поле, где у вас урожайность должна быть, и говорите, я угощаю тебя земля, и рассыпьте этот сахар, пройдите сами по полю. Я благодарен тебе и это, это преподношение от меня тебе». И после этого увидите, как у вас увеличится урожай. Это очень